Друзья, всем привет. Сейчас я нахожусь в компании Дёркин, приехал к ним в офис. Они для нас согласились провести обучение на тему реконструкции кровли. Сзади меня вот стоит менеджер Игорь, сейчас я камеру переверну. Подготовили для нас вот такой вот стенд, сегодня мы будем проклеивать пароизоляционную пленку, будем вот так вот ее делать корыцем, есть какие-то сложные обходы у нас, есть основание какое-то, да, и Игорь сегодня вот про это будет нам рассказывать. Да. Ну, начнем. Во-первых, надо сразу сказать, что э, при теме реконструкции мы должны понимать, что у нас, скорее всего, очень... Э, состаренная древесина то есть она может быть во многих местах растресканная например может сильно расходиться сочленение досок неровная, неровная может быть да то есть это достаточно такой сложный момент для реконструкции из плюсов для реконструкции когда мы говорим то что как правило в момент реконструкции вся весь дом уже освободился от э, избыточной влаги, которая была в процессе производства работ. Штукатурок в, в стенах, если это каменные дома и так далее, там большое количество влажности, она уже ушло. Поэтому мы э, работаем с более уме... в более умеренных условиях с точки зрения вот, э, температурно-влажностного режима. У нас на стенде здесь показаны импровизированные стропила. Мы, грубо говоря, смотрим сейчас сверху э, с кровли вниз. Мы видим... Вот это вот основание, оно ими это отделка, имитирует да, да. Да, то, на чем держится потолок. Например, здесь может, может быть идти сплошная обрешетка. Может она идти разряженная. Как сказал коллега, она действительно может идти даже через там, метр. И, грубо говоря, нет основания, на котором можно было бы удобно работать. Это достаточно такое сложное, скользкое место. А здесь также на стенде у нас имитирована затяжка. Например... Например, ригель, ригель да, Который уходит в теплую зону И здесь он доходит До, до верхней грани стропил Здесь все у меня обклеено малярным скотчем, для того, чтобы мы могли работать с нашей пастой Liquix и не испортить стенд. Ну, на самом деле, у вас этого, естественно, никогда ничего нету. Также здесь видны какие-то болты, которыми могут быть э, стянуты эти э, элементы конструкции. Они мешают проклейке, на самом деле, очень сильно, поэтому мы их здесь обязательно показываем. Также одним из самых сложных мест является сочленение, скажем, грубо говоря, в, в зоне Хребта, Яндовы или в Хрифтове. Да. Самым сложным местом для работы является вот этот вот узел. И таких узлов у вас, естественно, очень много. Сегодня мы обсудим, как в этих местах работать. Глобально существует две, два метода. Ну, вернее, их больше на самом деле, но мы сейчас говорим про самые главные, основные. Самые основные методы, которые используются для реконструкции. Это вклейка пароизоляции корыцем между стропил. Происходит это следующим образом, то есть пленка в этом случае используется с высоким СД. Не будем сегодня эту тему рассусоливать, правильно? Просто те, кто знают, они те знают. Пленка с высоким СД, и она вклеивается между Высокая СД, то есть у нее очень хорошие характеристики. То есть она очень хорошая, как пароизоляция. Наоборот надо ее. Все-таки два слова скажем. Есть пленки, которые могут легально проводить пар. Например, mm -hmm. в нашем ассортименте эта пленка Delta-Lux, она пар пропускает. Но первая задача, которую решает пароизоляция, вообще изначально пароизоляция, по-немецки называется воздуха и пароизоляция. У нас э, просто принято использовать просто слово пароизоляция. Хотя первая главная задача, это именно воздухоизоляция, это объясняется тем, что есть два процесса, э, диффузия и конвекция. Конвекция это когда в какую-то щель идет свободное движение воздуха, то есть идет как, ну, какой-то сифонит э, воздух из теплого помещения в холодную зону. Так вот, воздухоизоляционный контур, он же э, контур контрольный, Потому что этот слой можно и нужно контролировать. Он должен быть полностью воздухонепроницаемый. Но при этом он может быть сделан из такого материала, который в принципе пар пропускает. Есть такие пароизоляции, да. У них, конечно, очень узкая зона применения. Но это другое дело. Главное, чтобы понимать, что в первую очередь, когда мы делаем этот слой, мы должны полностью исключить конвективный перенос воздуха. То есть это воздуха и пароизоляция. Итак, первый способ, это когда мы вклеиваем корыцем. Мы замыкаем воздухоизоляционный контур через специальный клей, через прижимную рейку на доску. То есть, наш контур выглядит как здесь доска, потом клей, потом пароизоляция или воздуха. пара воздуха и пароизоляция, потом 5 клей, потом опять доска и так далее. То есть он получается неоднородный. В этом смысле. Это, как сказать, узкое место для реконструкции То, что воздухоизоляционный слой неоднородный Он постоянно прерывается: Доска, пароизоляция, доска, пароизоляция и так далее Но в случае реконструкции другого варианта просто и нет Так вот, первый способ Третий раз начинаю, рассказывайте про это Первый способ это вклеить Корыцем. Второй способ, когда используются специальные пленки, у которых коэффициент SD может меняться в зависимости от температурно-влажностного режима. В нашей линейке эта пленка называется Delta Nova Flex. Этой пленкой можно, грубо говоря, вот так вот обернуть стропила. Почему ей можно обернуть? Потому что она сделана из такого полимера, называется полиамид. Который в сухой теплой зоне внизу. Угу. у него одно значение sd 5 метров то есть она работает как пароизоляция не как сверх крутая пароизоляция, потому что 5 метров это невысокий коэффициент sd но угу. мы же знаем что самое главное остановить конвекцию она конвекцию останавливает полностью так вот она в нижней зоне работает как пароизоляция sd 5 метров угу. в верхней зоне там где начинается увлажнение и в холодной зоне у нее этот полиамид у него грубо говоря открываются поры и СД становится, снижается с 5 метров до 20 сантиметров. Мы знаем, что диффузионно открытыми материалами называются материалы, у которых SD до полметра. 20 сантиметров это до полметра. Поэтому этот материал меняет свою характеристику в зависимости от того, в каком месте вы ее хотите, грубо говоря, измерить. Внизу он работает как пароизоляция, вверху стропил работает как мембрана. Да, не как самая крутая мембрана, но все равно он пар пропускает этот материал. Поэтому можно использовать... В целом, короче, система работает правильно. Система работает и правильно. И такую пленку нельзя использовать в влажных помещениях. Да, совершенно верно. Так как мы знаем, что в зависимости от показателя SD, мы можем применять этот материал в том или ином месте. Один из критериев – это какое помещение будет, влажное или не влажное. Эту пленку, вот эту вот, нельзя использовать в влажных помещениях. То есть, если у вас, грубо говоря, в мансарде есть ванная и несколько комнат обычных жилых, то нужно над жилыми комнатами обязательно делать... Вернее, не так. Над жилыми комнатами вы можете делать и вот этот материал, но над ванной комнатой, конкретно в этом месте, вы должны будете взять именно пленку с высоким СД и вклеивать ее к корыцам. Таково правило. И сегодня, кстати, мы здесь на нашем стенде, он максимально усложнен с точки зрения работ. Вот это вот место, где грубо говоря, индова, оно соприкасается с местом, где мы будем использовать пароизоляцию методом вклейки корыцем. Так вот, мы сделаем переход от, от, от пароизоляции с переменным СД к пароизоляции с высоким СД. Еще это все будет вместе, где сложно, сложно сочиненное такое, сочлененное место. Сегодня будем это делать. Едем дальше? Да. Да, вот меня интересует, пленка должна все-таки быть вот так. Отвечаем? Или? Да, да, да. А, когда мы когда говорим. Мы, мы же крышу сверху делаем, правильно? Да, вот мы, делаем. мы делаем крышу. Э, изнутри, когда утепляем, у нас пленка вот так. Значит, сверху она будет вот так. Отвечаю. Как параизоляция, она работает любой стороной, которую вы положили бы ее. Но у, нее же... у нее есть рефлективный слой, который может отражать тепло. Но этот слой работает только если есть воздушная прослойка, минимум, если я не ошибаюсь, на скидку 2 сантиметра. То есть, если вы прямо положите на что-то, то этот эффект будет, ну, если не полностью исключен, но очень сильно снижен поэтому угу. в данном случае вообще-то без разницы но вы правильно заметили что по-хорошему нужно класть вы вот же так понимаете павел снимает ролик хейтеров то сейчас набегут ты не так положил пленку вот мы для того и встретились чтобы э, у, услышать неудобные вопросы и я постарался бы на них ответить. отличный вопрос давайте дальше ну здесь же у нас же есть еще не, небольшая маркетинговая составляющая я хотел показать ну, материал лицом грубо говоря да это задняя сторона но не может быть не так презентабельно хотя по сути как пароизоляция но работает одинаково и этот эффект в случае реконструкции он почти всегда не будет работать потому что у вас почти всегда здесь будет какое-то основание мы кстати к этому плавно сейчас перетекаем так вот про основание нужно сказать несколько вещей очень важных во первых а есть еще момент ультрафиолета. вот здесь вот на этой стороне ультрафиолет нанесен или нет Ультрафиолет это не, не нельзя нанести Он Нет, светит от солнца Защита от, Защита от ультрафиолета а, Параизоляция а, защищена С обоих сторон Но когда вы делаете реконструкцию У вас вы работаете в очень сложных условиях, потому что вы э, вынуждены закрывать весь объект укрывными пленками, потому что вы очень боитесь дождей, потому что вы находитесь над жилым помещением. Поэтому вы все равно используете укрывные материалы. Реконструкция не может идти месяцами. Э, материал конкретно рефлекс в жарких... Э, африканских странах, он используется как гидроизоляция отражающая. Mm -hmm. У него охрененно большая, если так можно было сказать, mm -hmm. у него очень большая ультрафиолетовая стабильность. Хотя, конечно, в документах, в, в инструкциях и так далее мы пишем обязательно, как можно быстрее укладывайте кровельный материал, закрывайте пленки. Мы остановились на том, какое должно быть основание здесь. Mm -hmm. куда мы... На стенде у нас фанера, но Э, так как это для, э, нужно просто для удобства использования По факту в жизни, конечно, здесь всегда непонятно, что вообще Можно да, да, даже такие варианты быть, когда здесь вообще нет вообще ничего И пароизоляция просто держалась на скобах снизу на скобах там на каких-то рейка была прижата и здесь ее сейчас грубо говоря не на что положить это очень неудобная ситуация э, и про нее отдельно скажу сначала э, обсудим тот момент когда здесь какая-то поддерживающая обрешетка есть ее нужно в этой обрешетке с этой обрешетки нужно э, так обработать чтобы исключить в ней какие-то саморезы например торчащие гвозди или щепки которые могут пароизоляцию дырявить Понятно, да, почему? Потому что ну, нельзя нарушать целостность. Таких э, саморезов или там щепок в реконструкции может быть очень много, потому что ну, вы сами прекрасно понимаете, как делаются, например, отделочные работы. И могут там накрутить столько всяких ну, Понятно, грузей. короче, много всяких элементов. Да. Обязательно это нужно, нужно. зачищать. Э, Углошлифовальная машинка mm -hmm. и поехали. Иногда бывает проще, э, например, уложить тонкий слой утеплителя и сверху него делать уже пароизоляцию для того чтобы отделить основу с, с заусенцами от пленки и тогда mm -hmm. так легче можно положить тонкий слой утеплителя можно положить фанеру арголит osb что угодно что есть для того чтобы сделать основание пригодным в случае когда у нас очень редкая обрешетка можно как раз и нужно как раз использовать те самые плитные материалы причем osb здесь как бы можно тоже использовать но это не обязательно есть, что... Как параизоляция будет работать самого USB, да, но стыков очень много, и поэтому сами мы понимаем, что это как контрольный слой работать не может, без э, дополнительных мер. Если мы захотим все это проклеивать лентами, мы, это, во-первых, будет сильно дороже, ну и дольше, наверное. Итак, если у нас есть э, сильно разряженная брешетка, мы кладем какое-то основание, например, любой плитный материал, который просто выполняет... Э, как бы функцию основы на которой мы будем раскладывать материал наш пароизоляционный что без этого в воздухе это сделать вообще практически невозможно если вообще ничего нет тогда вот здесь это самый сложный вариант нужно придумывать какую-то поддержку ту же самую фанерку но через брусок ее крепить к стропилам для того чтобы было какое-то основание едем дальше пароизоляция у вас всегда будет между собой склеиваться. Приклеивать пароизоляцию в данном случае мы рекомендуем именно мультибандом. Хотя можно использовать ленту, которая inside band, но для реконструкции как для наиболее ответственного места мы все-таки рекомендуем именно муль мультибанд, который более универсальный и несколько лучше, можно так сказать, в этом случае. Так вот, здесь я показываю проклейку нахлестов. Вы можете э, полтора метровыми кусками работать или в цельную в длину, ваш выбор, как вам удобно. Далее укладывается она без бугров, особенно это актуально именно в углах, то есть она должна лежать именно вот, вот таким образом, чтобы не было воздушных карманов. Чтобы угол 90 градусов, да? Да, грубо говоря, да. И э, обязательно использовать при реконструкции прижимные рейки, которые. В принципе, тол толщина рейки здесь. Обязательно, да, используем. Обязательно. Почему? Потому Обязать что. клей, я так понимаю. Потому да. что, да, это наиболее надежный способ. Потому что клею нужно время, чтобы высохнуть. Правильно? Он же не прям сразу. Это же не суперклей. То есть он остается еще какое-то время пластичный. В никто не, не может дать гарантию, что в этот момент где-то что-то не отойдет. Рейка прижимает все надежно. Кроме того. Это просто механическая фиксация, потому что вы работаете сверху, вы можете как-то наступать, ходить. Это скрывает механическую нагрузку с клея. На, на клею в принципе, не должна быть никакая механическая нагрузка. Он должен выполнять только функцию воздухоизоляции, надежную. То есть склеивать плотно нахлесты Или приклеивать пленку там к конструкции. Так вот, наносится клей. Здесь у меня клей Tix, но также можно использовать клей Delta Tan. Кстати... Обращу внимание, что этот тюбик мы открыли за полгода назад. Просто в закрытом состоянии он спокойно живет себе. Вроде желтый раньше был. Наклеечка, наверное, да. Наклеечки могут поменяться, да. И обратите внимание на один очень важный узел. Сюда, пожалуйста, камеру. Вот у нас есть нахлест двух пленок. Если, здесь мы видим, что э, проклеено до самого конца, так? Угу. Но у нас есть вот этот вот нахлест изнутри. Мы его сверху даже не всегда видим вообще. Поэтому клей, знаешь, что нужно клей я буду наносить ровно вот отсюда вот сюда угу. и потом еще вот здесь. То есть вместе нахлеста сопряжение двух нахлестов клей наносится дважды. Вот здесь и вот здесь. Это очень важный момент. Можно здесь скотчем заклеить можно и так то но придется вот здесь вот делать тогда вниз и в бок все равно от этого не уйдешь это дольше будет и я думаю что и дороже что кусочек Сейчас ленты огромное. такой будет дороже чем два сантиметра чем 5 сантиметров клея. надо шу у меня вопрос давай значит высота вот этой планки такая должна быть угу. и толщина Хороший вопрос. Чем тоньше, тем лучше. Во-первых, во не используется здесь э, перфоленты. Потому что перфоленту, чтобы ей придавить надежно со всех сторон, придется очень часто использовать саморез. Ну, крепить очень часто. Потому что перфолента себя не держит. Поэтому именно э, какой-то материал из дерева это э, высота. На самом деле, у меня здесь для стенда сделано более миниатюрно, но в жизни лучше исполь использовать хотя бы 5-сантиметровую uh -huh. высоту. Я сейчас не про ширину говорю, uh -huh. именно про высоту. Потому что у нас есть утеплитель 5-сантиметровой высоты. Uh -huh. И мы, например, представим себе, что у вас были бруски только там, 3 трех сантиметров ширины. 3 uh -huh. на 5. Uh -huh. Вы их вот так вот закрепили с обоих сторон, и между брусками ровно вы вложите утеплитель тол толщиной 5 сантиметров. Mm -hmm. У вас не будет никаких воздушных кормов. Если вы десятку положите, то у вас получится треугольники. Это не, не хорошо. Поэтому высота 5, она может быть разная. На самом деле она Получается, как... когда мы сделали вот это прижали, то нам в идеале в идеале использовать здесь утеплитель толщиной 5 сантиметров. А дальше уже... В идеале это если у вас и самарейка 5 сантиметровая. Тогда Думаю. да, вы просто заполняете нижнюю часть. При mm -hmm. этом в этом случае вам не важно какой ширины. Если у вас просто фанера маленькая толщины, то вам не обязательно используйте утеплитель 5. Mm -hmm. Вы можете и 10, потому что утеплитель вы вставляете в распорку, он все равно сантиметр там как бы выправлет вы, вы, вы без проблем. Я думаю, для минеральной ваты нам даже удобно использовать вот такую фанеру, да? Mm -hmm. Ладно, давайте шестерка. Шестерка. Давайте для дальше. Ваты, а для минеральной ваты Сперва прижимаешь, потом клеешь. Сейчас, сейчас увидите. А чем выше у вас, чем больше толщина, вот здесь на, на двух сантиметрах, неудобно работать бывает шуруповертом. Uh -huh. А выше это делать удобнее. Поэтому чем ну, 5-сантиметровая высота, это очень удобно. Она может быть и 8, Ну, слишком маленькая, это плохо. Я, например, изначально наживляю саморезы через, с шагом в 50-60 сантиметров на эту рейку. Просто на весу это делаю, ну где-то на земле, возможно. Для того, чтобы мне здесь удобнее было работать. А дальше я делаю следующую, следующую историю. Я чуть-чуть скручиваю их, самую малость, для того, чтобы я мог потом отодвинуть пароизоляцию. Видите? Угу. И дальше наношу самое вот это место. Обязательно поближе снимите. И между стропилиной... Я туда запускаю его вниз под рейку непрерывным швом. И теперь я просто додавливаю шурупом рейку. Обратите получается? внимание, получается, что лишний клей начинает выходить mm -hmm. немножко, и это абсолютно воздуха и пара непроницаемое соединение. Mm -hmm. Вот это надежно. Просто используя клей без рейки, такого достигнуть нельзя. А когда мы говорим о реконструкции, тут нельзя ошибаться. Поэтому такое решение. Сейчас э, я должен был бы вам показать, как... Ну, то же самое, только с этой стороны Как я бы крепил бы здесь эти рейки Одну с одной стороны Коротыш маленький, с другой и так дальше Но так как мы хотим Именно обсудить самый сложный вариант Когда мы стыкуем два, две технологии Технологию с переменной Технологию с высоким SD И это все происходит еще на фоне наших Вот этих вот самых сложных мест Поэтому следите, что называется, за руками Что я буду делать Тут можно не комментировать, а просто, на самом деле, снимать, даже, можешь музычку там какую-нибудь наложить. То есть ты обрезал полностью, да, или остался свободный? Объясню, зачем я обрезал. Так как рефлекс – это достаточно плотный материал, да? Mm -hmm. То есть… На сложных местах он топорщится и не повторяет форму. Это очень неудобно в работе. А нам нужно сделать так, чтобы не было воздушных карманов. Поэтому в этом месте я просто обрезал. И здесь мы будем работать ликвиксом. Угу. Вот. И сюда сейчас пароизоляция должна будет зайти. Но э, момент, самый важный момент в этой истории всей, это вопрос стыка пароизоляции одной из другой сейчас я покажу один из вариантов как это делается самый давай практичный Время самый он, и, он и простой есть, он есть э, очень даже практичный какие-то да. супер там такие я с, с него и начну до да, самого как Давайте. бы удобного и ходового чтобы это начать рассказывать я должен объяснить, как удобно работать вот в этом вот сложном треугольнике. Очень неудобно. Очень неудобно. Так как нам нужно сделать так, чтобы не было воздушных карм... складки. Складки позволительные в пленке с переменным SD. Но воздушные карманы нет. Чтобы сделать вот в этом сложном месте, а посмотри сюда, пожалуйста, ага. вот в этом сложном месте, чтобы пароизоляция обогнула все вот так вот, без воздушных карманов, я использую такой шаблончик. Он подходит. По-хорошему он ну, скорее всего, так не будет, но вероятность небольшая есть, что вы, сделав шаблон в одном месте, он у вас подойдет еще и везде, во всех остальных. Что мы делаем? Мы берем пленку с переменным SD. Вот у меня сразу отрезан кусочек. Угу. Одна сторона гладкая, полиамидом вверх. Это и есть лицевая сторона, которую вы должны видеть лицом к себе при монтаже. Обратная сторона, она с нанесенным спанбондом для того, чтобы усилить прочностные характеристики. Изначально эта пленка была без этого спанбонда. Дёркин собирает обратную связь от тех, кто от практиков. И связь была обратная такая, что нужно усилить именно прочностные характеристики, поэтому нанесли несколько лет назад, изменили таким образом пленку. Так вот, я беру этот шаблон, я укладываю на него материал, вот так вот, и дальше начинаю складывать. Получается вот примерно такая штука. Да, сразу скажу, что когда у вас вот эти вот э, такие зоны есть, скорее всего, что вам, 99% вероятности, что вам придется работать кусочками. Как я делаю сейчас на одном маленьком кусочке вот э, в, в этой зоне. Я вставляю сюда этот шаблон. И мы понимаем, что пленка, она идеально обошла контур. Она зашла во все углы, и там нет никаких воздушных карманов. Саму эту пленку мы должны также прижимать рейками. Сейчас объясню, зачем. Берем рейку. Вкладывается. Я закреплю на один саморез для скорости, но, естественно, вы крепите их там почаще. Здесь не используется клей. Клей. Но используется прижимная рейка. Для чего это нужно? Когда у вас хорошо прижато по всей длине вот это вот место, вы очень сильно ослабляете как раз конвективный перенос воздуха вот в эту верхнюю зону. То есть вы делаете более комфортные для службы условия для этих материалов. То есть это, э, это, это плён, это, это, вернее, рейка она снижает вот это количество воздуха, который сюда будет проходить, потому что она плотненько прижимается. Теоретически можно и без нее обойтись, но исходя из практики, лучше делать всегда с рейками. Итак, я делаю рейку с одной стороны. С другой и... стороны, да? Совершенно верно. Мы натягиваем материал так, чтобы он был как можно более сильно прижат к стропилам. Сюда тоже рейку, да? Сюда тоже рейку. Ничего. Рейка также здесь используется. Делаем всю пленку в натяг, чтобы не было по возможности никаких карманов воздушных Итак, мы сделали прижимные рейки с двух сторон и мы видим что у нас пароизоляция до самого до самой критичной глубокой точки доходит то есть нету воздушного кармана треугольничка вот такого и это именно то что нам нужно нам именно так и нужно делать это очень важный момент едем дальше пароизоляция э, хорошо натянута на стропило. что здесь что здесь мы сейчас здесь будем дальше натягивать. Хотел обратить внимание на вот этот вот узел. Так как у нас длина пароизоляции, которая идет здесь и которая идет здесь, она разная, здесь у нас получается большая складка. Представим себе, что эта стропила у нас продолжается дальше вниз. Так вот, работа с этим местом будет следующим образом выглядеть: мы склеиваем новый нахлест пароизоляционной пленки вот здесь вот мы наклеиваем на мультибанд и мы получается его клеим на вот такие складки складки, которые мы никак не заполняли клеем, ничем это опять же недопустимая ситуация, но мы делаем следующим образом мы наклеиваем на них мультибанд и до мультибанда и до вот этой вот внутренней стороны обмазываем все это дело ликвиксом Uh -huh. Который полностью исключает здесь какое бы то ни было движение воздуха То есть его надо порвать вот эту? Нет, ее ничего, ничего не надо рвать Ну как есть, так и ну, ну, Вообще можно и обрезать, если хотите uh -huh. Но это просто лишняя работа Вы э, склеиваете просто мультибандом по поверх, поверх вот этой вот складки uh -huh. И мы, э, когда завершим работу, это будет видно Пока это на словах только uh -huh. Так вот, мы здесь склеиваем мультибандом И вот это место мы обмазываем ликвиксом uh -huh. Это наиболее надежный способ получается Итак воздухоизоляционный контур здесь и здесь должен быть состыкован между собой и стыковать мы его будем по низу пароизоляции односторонней лентой мультибанд mm. самый простой и быстрый способ но для этого нам нужно чтобы эта это пар, пароизоляционные воздухоизоляционная пленка дошла до низа без а, без вот этих вот воздушных ну, кар... смотри, у тебя же тут получается есть воздушный зазор или нет? они здесь он минимальный mm -hmm. если мы еще предположим, а, как сказать Доведем это место до конца, здесь же будет еще прижиматься uh -huh. контрабрешеткой Поэтому наличие таких небольших карманов, вот как здесь, uh -huh. именно вот в месте складки И вызванных именно самой складкой пароизоляционной пленки, они допустимы uh -huh. Недопустимо, когда у вас есть складка в том месте, где она не нужна, например, вот здесь по прямой uh -huh. Вот это как бы нужно избавляться, а в тех местах, где конструкционно просто сложное место, там по-другому и не получится сделать Итак, Нет, ну почему, если ты полностью вырежешь? Можно надо, полностью вырежешь, я, я об этом сказал. Да, это... Совершенно верно. Итак. В данный момент времени я обрезаю те лишние куски пленки, которые мне будут создавать дополнительные проблемы которая будет топорщиться и создавать вкладки. Так как я это место все равно буду обрабатывать ликвиксом, мне не нужны, мне легче это просто вырезать. И мы видим, что пароизоляция у меня стыкуется по нижней части. И здесь я могу беспрепятственно, спокойно, односторонней лентой удобно достаточно склеить замкнуть эти контуры между собой, что сейчас я буду делать. Также по поводу того, можно ли здесь э, дырявить эту пароизоляцию. В верхней зоне в любом случае у вас э, пароизоляция будет нарушена крепежом. Это нормально, поэтому и скобы тоже использовать можно. Более того, в таких вот сложных местах не мешает использовать скобу там, где у вас будет... Она загерметизирована. В данном случае будет Ликвикс здесь намазан. Кстати, по поводу работы с э, односторонней лентой сейчас э, расскажу как бы одно базовое самое главное правило. Ну, простое, но, к сожалению, не все о нем знают. Кто не знает, никто ничего не знает. Никто ничего не знает. Это нормально. Хочу... Когда мы наклеиваем ленту, Иногда бывает так, что люди делают следующим образом. Они э, наносят первую часть нахлёста, где-то наносят, и потом начинают тянуть ее и прижимать, тянуть и прижимать. Вот это совершенно ненужная история. Она должна, грубо говоря, лечь под своим, э, как сказать, в не, не в натяг на пленку, и потом ее нужно просто хорошенечко продавить. Прям прошкарябать вот так. Когда она в натяг, это все портит, потому что материал, грубо говоря, который растянут, он стремится сжаться в свое исходное положение. И это его механическая способность в данном случае играть против клея. Потому что клей, чтобы набрал свою прочность, ему нужно время. А эта механическая способность, она срабатывает сразу. То есть лента работает сама против себя. Это нельзя, нельзя так делать. Поэтому она должна без напряжения просто быть уложена. Это очень важный момент. Если мы видим, естественно, какие-то повреждения, которые в процессе работы уже появились, мы их также односторонней лентой спокойно заклеим. Если эти повреждения большие, мы можем вклеить заплатку. Это тоже нормально. Мы видим... Такую историю, пароизоляция замкнулась, но есть вот такие вот места неудобные. И мы сейчас их, собственно, и загерметизируем с помощью Liquix. пасты Liquix. Кстати, вот обратите внимание, новая форма выпуска 1 литр, раньше была 2,5, теперь этой формы нету. Есть отдельно 1 литровая банка, отдельно 4 литровое ведро и отдельно ткань GT10. Теперь продает все отдельно. Раньше она в комплекте была, теперь вы сами смотрите, какой у вас идет расход, потому что тут... То количество материала, которое было изначально в упаковке, оно почти что никогда не совпадало с тем, как вы, как вы это используете. Поэтому теперь можете легче настроить себе свой расход. А у меня специально в руках именно литровая, Я хочу, первый раз с этим материалом буду работать. Мне кажется, будет очень удобно, потому что есть носик, через который можно наносить. Сейчас мы как раз и попробуем. Но прежде чем это делать, нужно сразу отрезать себе кусочек ленты. Вот этой вот армирующей ткани. Я предполагаю, какой кусок я буду заделывать и отрезаю. Сделать это за один раз не получается никогда, поэтому работа кусочками – это вполне себе решение хорошее. Ну, минимум 4 куска получится. Один сюда и один еще там как-то будет, потом отрежем. Итак, я беру кисточку, я беру пасту, причем, кстати, Пока далеко не ушли, э, очень важный момент. У меня рейки прижимные здесь есть, и они здесь в дальнейшем и будут. Обязательно будут. Но я их делаю не сейчас, а после монтажа Ликвикса. И вот когда я смонтирую Ликвикс, станет понятно почему. Итак, наносим. Какой примерно слой там должен быть? Слой должен быть такой. Чтобы, когда пропиталась ткань, не было никаких пропусков. Сейчас сейчас поймешь примерно, хотя ты и так, конечно же, понимаешь. Я наношу ткань. Ну, я не понимаю. Допустим. Кстати, Liquix очень хорошо клеится к любой пароизоляции, угу. к любым лентам. Сколько Отлично. Сколько времени сохнет? Сухнет он в зависимости от температуры. И влажности а, ну в конце видео я думаю а что мы увидим что мы уже увидим э первые как бы застывание этого этой пасты То есть, если я с кисточкой рожденный вполне себе смогу покрасить это все дело надо еще добавлять Сейчас добавим. При работе очень хорошо, когда есть просто влажная тряпка для очистки рук, например, просто под рукой иметь. Угу. Наношу сюда эту пасту и так придавливаю, чтобы максимально не было никаких вот этих воздушных полостей. Складки неизбежны и они абсолютно нормальные, ничего страшного в этом нет. Для сложных мест, да, удобная ага. вещь. Но она для сложных мест она просто незаменима на самом деле. Никакой другой аксессуар не может э, такой же уровень надежности обеспечить, как Liquix. Очень важно, чтобы все места вот были по краю э, замазаны, чтобы не оставалось сухих как бы мест. Смотрите, вот э, сложное место, вот здесь вот внизу. Я сначала наношу сюда пасту. В самые труднодоступные места, в углы, полностью размазываю. А дальше я просто руками, это я уже немножко испачкал, но я беру просто руками и прямо туда в глубину ее заправляю. Так, как мне удобно и как мне нужно. Ничего страшного, то, что я испачкался, потому что я могу сразу же тряпочкой Нормально, ты легко умирается. это дело очистить. Пока жидкая, да, но когда она застынет, естественно, ничего не отмывается уже. Важный момент, вот у меня в руках рейка, она должна быть вот здесь, и она здесь и будет. Так вот, я устанавливаю здесь эту рейку, и теперь... До конца закрутил? Да? До конца закрутил. И вот теперь, почему я делаю в такой последовательности? Потому что если бы я сначала прикрепил рейку, а потом обмазывал ликвиксом, то я ликвиксом мазал бы поверху этой рейки. И если бы у меня под рейкой была какая-то щель, она могла вдоль рейки идти и здесь сквозить. Что недопустимо. Вы должны как раз максимально снизить конвекцию. Когда ты делаешь сначала ликвикс, потом прижимаешь рейкой, ты этот момент побеждаешь. Это просто надо как бы держать для себя в голове. То же самое с верхней стороны. вот так ну и на саморез не будем mm -hmm. пока это делать в принципе мы таким образом замкнули этот контур у нас остается то самое место с со складками сейчас я склею кусочек как бы продолжение ската да, с тем что есть и здесь покажу как работать есть идем Да. Итак. Я здесь схематично показываю на продолжении стропил, что мы склеиваем между собой пароизоляцию э, с помощью ленты. Лента эта, здесь как бы э, идет по, по пленке без складок, здесь, естественно, эти складки будут. Чтобы через эти складки не было никаких сквознячков, это место мы просто обрабатываем все ликвиксом. Сейчас это делать не будем, но смысл понятен. Мы исключаем любую конвекцию таким образом. Ликвиксом наносим его сюда. Просто без тряпки или с, тряпки? с тряпкой? естественно. Я имею в виду, используем ликвикс mm -hmm. в этом месте. И э, пришлось мне снять эту речку и обратно ее вернуть. Стык тоже должен попасть под э, План. режимную планку, да, потому что если этого не сделать, также, возможно, сквозняки в стороны.